Фабрика интерьерной ковки предлагает коллекцию садовой сантехники, декоративные фонтаны, умывальники, функциональные крышки для септиков, колодцев и садовых розеток, катушки с держателями для шлангов. А теперь поговорим более подробно о товарах. Крышки для септиков и люков изготовлены из влагостойкого стеклопластика, выполняют следующие функции. Маскировки колодцев, канализационных люков, систем септиков и садовых розеток, функцию утепления колодцев, защита от попадания в люки посторонних предметов. А главное, крышки декорируют садовые участки. Крышки достигают в диаметре до 2 метров. Имеют дизайн камней-валунов, пней и сказочных персонажей. Умывальники из стеклопластика в античном стиле или с текстурой камня и дерева. Все умывальники подключаются к системе водоснабжения и имеют в комплекте кран, сифон и водопроводную арматуру. Подходят для мытья рук, овощей, фруктов или ягод. Фонтаны – малые архитектурные формы, служат декором дачных участков, повышают уровень влаги в воздухе и очищают воздух. Модели стилизованы в образе сказочных персонажей, животных, птиц, имитирующих природный камень или в античном дизайне. Держатели и катушки для шлангов – это стойки для хранения поливочных шлангов, настенные кронштейны и катушки. С их помощью шланги не гнутся, не перегибаются и не изнашиваются. Все изделия изготавливаются из металла с декоративными элементами. Заказывайте садовый декор оптом на сайте фабрикаковки.ру.